Всем привет! В этом видео я вам покажу как сделать root после перепрошивки вашего телефона или просто так кому он, он нужен. Значит буду прошивать свой телефон через программу Aroot. А, это китайская программа, но я ее нашел на английском. А, ссылку на эту программу я оставлю в описании. Что ж, первое что нам нужно сделать это в телефоне включить откладку по USB. А, значит мы заходим в настройки, листаем самый низ и заходим в параметры разработчиков. Как видим, у меня уже включена откладка PSB. Вот она. Вот она, откладка PSB. она уже у меня включена. И теперь мы должны подключить наш телефон к компьютеру. Просто подключаем и все. После чего. После подключения, как видим, у нас наша программа начала подключение к устройству так что нам просят подождать ждем займется там минутки две три эта программа также может вам выявить автоматически если на вашем телефоне уже root или нет если есть то вы можете удалить root через эту программу или же снова его установить Ждем. всегда вылазит автозапуск. Так идет установка э, драйверов, аж просит подождать или э, установка устройства что-то такое. Даймон, я, я не помню, как уже переводится. Так, сейчас ждем, сейчас на нашем телефонном экране должно вы... открыться автоматические приложения. И да, кто не знает, что такое root, можете вот тут вот нажать, что это ну, что значит root. Тут вы нажмете, у вас откроется браузер со страницей описание, э, ну подробнее описание, что, что такое root, для чего он принадлежит, для чего он нужен. Так, уже почти 2 минуты прошло. А, как видим, у меня написано GTS7390. Э, подключен, рут есть, что-то такое написано, а, вот теперь видите, через некоторое время у меня пишет, что нет рута на устройстве, и мы нажимаем root вот у нас идет рутинг, и нас просят опять подождать, root а, будет, а, время установки рута будет занимать, наверное, минуты 3-4, У кого нету компьютера, доступ к доступу компьютеру можете скачать приложение Kingroot на официальном сайте, а в Play Market его кажется, нету, можете скачать его на официальном сайте и там просто в один клик можно получить root. Вы как бы его открываете, и у вас сразу запишет, что на вашем устройстве не найден root и нажмите здесь, чтобы получить root. Вы нажимаете и чтобы получить root вам обязательно нужно интернет соединение. После чего проходит сначала загрузка файлов, потом устанавливается root, и после чего вам предлагают перезагрузить ваш телефон, чтобы принялись, ну как, изменения вступили в силу. Как, естественно, и на компьютере. Если что-нибудь устанавливаем, то у нас обязательно просят перезагрузить. Так, ну на телефоне, видимо, у нас установился сиклинер. Э, ну как, не сиклинер, а ну, дополнительное приложение. OneCleaner запустился вот он, OneCleaner, локер one и еще какая-то программа установилась она на, на японском на, ой, на китайском я так и не знаю что так, ждем еще немножко сейчас еще через минутку одну-две уже должно начаться рутирование это он сейчас как бы устанавливает а, программу для, ну, вспомогательные программы для рута так, все, вот ну, у нас на программе написано GTA 7390, рут а, что-то прошел, отключено. А, и, как видим, у нас опять началась перезагрузка нашего телефона. А, вот у нас опять же наш логотип а, Samsung, и через это же приложение вы можете а, установить mm -hmm. всякие программы. Wi-Fi Buster, OneCleaner, Windows 8 Launcher, OneLocker, Google Photo, WhatsApp, Twitter юбер Facebook, microsoft word и так далее даже будильник можете себе установить так вот у нас все открытие приложений загрузка завершена и сейчас у нас по идее должен включиться наш телефон также в этой программе вы можете еще пощелкать можете найти всякого хорошего вот это сейчас было топ Uh, приложение, а вот это вот игры. Тут вы тоже можете поскачивать. Так, ну вот, как видим, у нас uh, установился root. Как видим, у нас ничего не изменилось, но зато у нас появилась одна программа, которую я ранее говорил. Это root. King root. Значит, выглядит он, этот значок. Сейчас я покажу. Вот он. Коронка, видите? Uh, остальные приложения, которые uh, установились, это one cleaner, up cool, и так далее, можете удалить, они вам не нужны, так как Янгрот будет восстанавливать вашу систему, ну, точнее, убирать из нее ошибок. Что ж, если у кого получилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео, э комментируйте. Всем пока и удачи!